В Питере всегда бывает практически э, дождливая погода давай по Как э, укладывать бетонную смесь, когда. Давай по новой. А, может также сказаться пагубно. На дальнейшем. Да, забыл, забыл фразу. А, у нас пойдет обильные осадки. Давай, давай еще раз. Сейчас мы с вами находимся на втором этаже. А, мы также построили сюда сюда. Туда. Ленточный тип фундамента сопоставим со стоимостью плитного фундамента. И у него есть некие. Да что я, куда да, я несу, блин? Что я говорю вообще? Давай, по новой. Ты камеру отвернул от меня? Такие Я сам не понимаю, как она сейчас. говорил просто на... Что-то не все в парниша. Может, чуть против солнца, что-то совсем ширюсь, не? Если я тебе на солнце, то будет. Ага. Корабли ловировали, лавировали, да не вы лавировали, людей. И вам останется выбрать только тип и. Да, да, да. Поехали, по-новой. Пишу вас поздравить, если вы уже а, на месте вот этого красивого дома. Раньше стоял старый деревянный дом, очень, очень уютный. Итак, я рассказал вам о всех, о трех типах фундаментов, которые лезет в нашей компании, о, о трех самых популярных типах фундаментов. Да, да. Итак, я рассказал вам о всех... Да что ты, б***? С вами был Алексей. А, так... а, еще раз. Как?